О, парни капиталку крутят. Движок ожил. Он человек в яме. Вот так вот гроза. Такой опалычок. Опа. Вон там верхняя часть движка. Примерно вот с такого места. Шпунь. Ну, тут видишь, где она. Перед сильно подвинуто. Димик советка для телефонов. Конечно же, так еще тот оттакивается. А там выход А Быстро нашли-то гараж. Гравит я забил просто на час. Не, по, по моим координатам-то быстро нашли его. А, да? Ну, понятно дело, я уже. Современные технологии нам позволяют все это делать. Ясно. Ну, все.